Начинаем с эскиза. Это очень важный этап. В эскизе мы разбираем тональные отношения. И, конечно, решаем, какая будет композиция. Значит, маленький. Искетик без детальной проработки глаз, носа, частей лица. Наша задача композиция, чтобы изображение было не маленькое, не крупное. Формат это дом для картины. Что интересного в данной постановке? Красивые длинные волосы. Обязательно надо показать. Контраст волос к одежде И с самым темным пятном. Я начала с самого темного пятна волосы. Угу. где наиболее жесткие касания пятна волос с лицом. Самое темное место и самый большой контраст будет вот здесь. Жесткая граница. Дальше шея растворяется. Тон то становится светлее. Казание становится мягче. Потом еще мягче. С этой стороны. Немножечко мы видим кусок одежды. Светленький. Такими. Луками. В этом месте почти сливаются с фоном. Здесь граница жесткая. Здесь жесткая, а тут мягко Потом снова тон усиливается. И затылочная часть. Не так жестко, как здесь, но не так мягко, как вот в этих местах. Да? Что-то среднее. И потом пятно волос. Мягко списывается с одеждой, сливается с общей тенью и переходит в падающую тень. Вот. Вот у нас получается такой, как бы знак в формате. Можно даже немножко росту здесь чуть-чуть добавить, тут чуть-чуть убрать. И перехожу к фону. Самое плотное пятно было на волосах номер два. Угу. Свет из окна падает отсюда. Соответственно смотрим растяжку по вертикали и по горизонтали. Самый светлый угол здесь, потом этот, этот самый плотный номер четыре здесь. Отношения одежды и лица очень близкие, но лицо чуточку светлее. Следующее потом пятно будет свитер. Угу. Я уже погрузила в том, все кроме лица. И вижу, что можно усилить пятно волос в теневой части. Усиливаем. Пятно Так, тут складочка свитера. лицо шеи, Ну, во-первых, закралась на лицо тень. Откуда она пришла? Она пришла вот отсюда, вот с этой пряди. Так мягенько сползла вниз. Подчеркнула овал лица, Легла на шею. Какая она плотная между щечкой и волосами, в этом месте плотная. И здесь довольно жесткое касание по сравнению с близлежащими. Да? Конечно, ему далеко до вот этого пограничного, но тем не менее довольно жесткое касание. С этой стороны жестко-жестко. Мягенькая тень отчтки. Подчеркиваем спачку прядок тенью. Так, и потом смотрите, что происходит. Эта тень переползает в глазницу. Вот с этой прядлина переползает. Уже она мягкая, более легкая. Подчеркивает форму. Так. Здесь у нас будет главик. Второй. Я не вырисовываю сейчас детали. Я просто э, стараюсь разобрать пятна и тени. Потом нос. Плотный нос. Смотрите, я не рисую каких-то границ формы, да? я работаю пятном. Даже линии тут нет, потому что сейчас у нас другая задача. И вот здесь, здесь очень плотно падающая тень от носа. Падающая тень здесь накапливается, а вот тут он Губы, вот это, я думаю, будет темный свет, довольно близкий где-нибудь, а Мы разобрали плотные пятна большие отношения разобрали, фон, волосы, одежда. Немножко разобрались со светом и тенью на лице. И теперь можно разобраться со светом на лице. Для этого можно прищурить глаза. Большие отношения шея, лицо. Шея светлее, потому что она не загорает. А самое светлое у нас вот это место на убы. Да? Потом щечки. Тол подбородок, довольно плотный носик. Тоже не вдаваясь в подробности. Чего чуть, чуть я это наличу? В конце можно как-то акцентировать внимание на детали, глазки, например, это тоже пятно, которое играет роль, да? я не вырисовываю подробности, обратите внимание, это тоже такие пятнышки. Вот, подробности я буду рисовать на говзде. Если у вас есть желание, можно сделать наброски модели с разных сторон. Это только в помощь. Но наша задача здесь композиция и разбор потом. Вот эта граница тоже какая красивая то он здесь накапливается пожестчек, то щелчка помягче. Вот у нас такой маленький рисунок, который можно переносить на хвост.